Я вам серьезно говорю, на эту песню я дважды уже планировал снять клип, и как раз хотелось, чтобы вот эту финальную фразу вот мы, у меня просто была идея, чтобы эту песню мы пели втроем там на три куплета. Я уже даже половину записал, вот, и была идея, что такая, значит, вот это все мы поем где-то там лето, парки, там и финал такой, и такой сидит мужик с газетой. Такая наезжает камера, он такой, там сидит Олег Митяев, он такой «Летов, это маленькая жизнь!» Просто такой сюжет! вот и, ну, пока он есть, это я вам просто рассказал, никому не рассказывал. пока Ты же вы так это... Да. Если он приедет, да, так, то не говорите ему, пока он еще об этом не знает пока ничего. Внимание! Какая группа в Не пересекались? Пересекался, конечно, да. Из Донецка, да? Пересекался, да. И, ну, не скажу, что сильно близко, но мы были знакомы, да. Они прям популярны были, были одно время, они прям ездили там прям очень так крепко. Так, вот что я вам хотел спеть дальше. Значит. А, дальше. дальше я вам, друзья мои, спою вот как раз песню из Стар, из репертуара Лихолесия. И, кстати, с этой песни я впервые приехал на фестиваль, на Бардовский, на фестиваль авторской песни, и это был Рамонский родник в 2015 году. Я как-то. Уже, так сказать, не будучи слишком юным, стал ездить на эти фестивали. И даже я туда поехал не для того, чтобы принимать участие в какой-то конкурсной программе, а уже выступал просто как гость на одной из, из сцен. Вот. Но так получилось, что организаторы говорят, «Слушайте, давайте там это все и тоже идите все в конкурс». нас еще там с ребятами отправили тоже для, для массовости, так сказать. Вот. И я пошел в конкурс и спел вот эту песню. И она ну, для меня как бы такая явилась, что ну, первая песня вот на этих всех бардовских фестивалях, а теперь я уже там сижу в жюри там на этих всяких мероприятиях и так далее, в общем, стал это, большим и взрослым, короче, песню, то я вам сейчас спою. Кстати, когда я э, пел эту песню на вот таких мастерских, в мастерской сидел, точно я помню, что сидел Роман Ланкин, Паша Фахрадинов и кто-то еще сидел. И мы, кстати, не были знакомы тогда ни с кем еще, ни с Ромой, ни с Пашей. Вот. А с Пашей мы потом уже через пару лет уже начали вот, играть в группе «Проект ХБ. Я иногда так рассказываю, что у Павла Фахардина, ну, собственно, может быть, благодаря ему или им там, я стал как бы, там лауреатом в фестивале или дипломантом, я уж не помню, но что-то я занял там какое-то место. Вот. И я обычно рассказываю, что вот у Павла Фахрадинова есть несколько эпизодов в жизни, о которых он жалеет до сих пор и вот это был один из них да. Не верю, не верю, на том рубеже, где осыпаются перья, Ты принял весь огонь на себя, я принимаю в расчет. Чем глубже река, тем тише она течет. Все вместе, но каждый. Самим собой под кроватью Друг к другу попадая Всякий раз с крючка на крючок Чем глубже река Тем тише она течет Мы как будто с тобой Без обратного Адресы письма, наши зерна взрывают асфальт, парадоксами смысла, без масла в огне уже не кажется так горячо, чем глубже река, тем тише она течет. В чем-то одно очень сильно похожи И новые перья растут из-под кожи, Но больше нет желания знать, в чью пользу выпадет счет. Слишком близко река, слишком тихо она течет. Слишком близко река, слишком тихо она течет.